Итак, всем привет снова, с вами я, Сергрант Ивано Грант. Сегодня мы делаем обзор Let's Play по Гаррис моду Сейчас ну, начнем. Вот есть очень-очень много всего. Сразу говорю. Магазины, сразу. Сра... Много чего есть. Нам. Вот здесь все предметы. Здесь можно построить дома, базы. Все, что захотите. Всякие лаборатории. Вот, к примеру, здесь разные ящики. Сейчас я регистрирую вам мы немного продемонстрируем мы все конечно не потому что это очень долго придется да вот вообще вообще продемонстрируем первую гонку вот здесь есть очень пятки воно я сейчас это в этом менюшке лазю вот здесь разные чумдики то можно спать вот здесь разные тоже есть машины взорванные вот есть зомбак который уже завалили это есть живучей тварь его завалил нафиг здесь много чего есть вообще много прям много прямого всего так я даже не знаю с чего начать ну что ж давай начнем может быть с машины машина давай с машин там зомби за рулем вообще у меня на голову здесь можно скины менять да, прикольно это. Так давай, кстати, ты уже Здесь да, есть бомбы. Уж ну, убей и меня, меня что-то а заключило. Я не могу ни какое оружие выбрать. Поместись а здесь, где А я тебя убить не могу. Может я нажми и я, я ничего не включал. На Навык нажми второй. Нажал, вот я могу с кое Я убрал. Меня убей меня с этой, с базути. Yeah. Давай другу убий меня. Ну давай. Просто yeah. тупо пол среди. О, все спасибо. Спасибо. О, все, теперь все нормально. Убей меня. Давай Два сейчас. Ну что ж, давай-то е покажем вам пару. Куда ребенка может быть спавнить? Кто хочет по ней третичку? Вот, есть такая еще херня. Вот там, пожалуйста, ребенки. Серый кран. <с2> Ой, Он зомби за рулем вообще, обижащий. А что там? что ты дошел? от нас. А теперь пошел дай, дай. А, полетел, Вот, например, Голуби, ласточки всякие. также можно зри ставить и так далее. Вот, сейчас показываем. Так. Там эти страна против рыбаков. Смотри, Вано. Смотри, Вано. Я, смотри, кто я? Смотри, смотри, <соценно> <у> меня. Динка <соценно> замер на, на кресле. Отдыхает. Подожди, да? Ты их всех повалил? Липтичка я не валю вообще. Попробую завалить. Чуть не попадли А вот они. Вчера пти, устроили, да? Пошли он сюда. Все, я все взял. Также вот здесь можно удалять те вещи, которые поставили. горит Горисмо вообще балдиный скрип. Можно быстереть всякое обно. К примеру. Я транску устрою волшебку. Мальвим, которую я люблю. А -а -а -а! Так, да ну лачку. Вс, не надо их в Мне это бесит. А ч, в полбиоле тебе? Так, повремен дверь приклеить к этому забору с помощью веревки. Также а здесь поехали. можно этими такими же вещами убивать. Сейчас я проверю. А На меня ничего проверять. Это не машины для опыта. Что ты сделал? Хватит, воно! Я снимаю не ты! Я должен Ладно. тебя проверять. Ты у нас подопытная мышь. Чего? Я охренел. Я и получил дверь, это нормально. Она писать. Во, Можно в выходить спокойно. Дверь поломана. Отпусти, отпусти мое художество. Ч он не держится? давай поднимайся полетелка все нафиг все удалил не надо там здесь разные трамплины mm -hmm. so и, и, и мои, мои любимые пулеметики вот они да да да да да да да да да да <служие> спавни мобов спамни мобов спавни здесь мобов на этой территории сейчас, сейчас я всех поубиваю нечего делать машине можно умереть того, бегал кстати, давай спавни Упс, я сейчас себя убил ну что? убирается он там, там Все. так тебе нравится да? средний средний этим мочит да понравится кстати мочит нет ну, давай то Плавим его на этой тере. <рцоград> Давай спавни их на этой тере. Только не них тере цвет других кинем. они здесь около меня. Пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, сейчас развалинушку. Я что-то залагала по черному. <рцоград> че Знаешь, что ты сделал? Навсего ты сделал, вану! Вон, все их знать буду. Удаляй, то что тут за какие то ероры. Давай сейчас за вот этот вот. Чем Нет, его нельзя спамить. Чемафар? Давай, валить! А этих, наверное, не смогу быть. Я слишком маленький. Вали, Сейчас так завалим. Во. Куда? Это суперская игра офигенчиком здесь можно много чего разным апареду может давать дома строить свои также можно карты разные устанавливать моды разные могу, например лететь так на двери там, текстуры можно тот дом зайти даже я на него слетал по сайкам Лохусы. Ща убью, Давай, убьем хуйнич. Давай объем. О, фига убил. Ща, убью, их нафиг там все. Я щас до удалю. Также здесь есть и пятел которые, конечно, не работают, Жалко. Они супер пицы. Также можно на чубзику прикалываться любыми. Совершенно любыми. Может закрепиться. Серый. Я свое углу. Так вот наделать. Или, к примеру, можно пожалуйста. А где полиции находишь? а то это я уже нашел его сейчас толчок. компьютек находится во сам первый менюшки лопастый да, да, обсырается хорошо я жопу все не будем на человека не а я буду а его за ногу взял и уи, так полетел в воду. А я на убийниках. А этот мутант, который мы видели, кто-то спамил огромного. Нет, не этот. Где этот огромный, кто спамил? А, вот, а такая рубелька, слышь, смотри. Сейчас переверну ее. Сейчас, смотри. Стой, стой, стой, стой, стой. Стой, отпусти. отпусти. Ты хотел убить. Ну, наверх ты это сделал, я сказал, не двигайся. Смотри, такого. Все. Я там закрепил ее. Ты тут не выберешься. Стой, стой, стой, стой, стой. Смотри, смотри, смотри. Стой, ничего не делай сейчас. Хочу прикол кода. Окей, только ничего не делай, пожалуйста. Стой, ничего не делай. Ничего не делай, пока что, стой. Так, так. Я за суперклею, заклею. Эй, что ты сделал? Мозафака. Я так долго трудился. Ладно, вон мы, наверное, будем скоро заканчивать. С вами был Сергран. Давай заканчивай, все уже мертвец Ладно, с вами был был Стергрант, Ваногрант и да. подпис подпис